всем привет друзья сейчас я покажу самые крутые вещи с сайта aliexpress обязательно ставь лайк если я тебя хоть чуточку удивил поехали это самый маленький дрон в мире на пульте управления подойдет как для детей так и для взрослых его размеры меньше чем спичечный коробок он может зависать в воздухе на месте делать перевороты и другие трюки. А эта игрушка не для открытой местности. Миниатюрный дрон лучше запускать дома или в офисе. Отличное средство, чтобы взбодрить коллег или вывести из себя начальника. Осторожнее, перед вами оружие настоящего хищника со сверхчеловеческими способностями. Это перчатки с торчащими из них лезвиями, которые носил Логан в фильмах серии Люди Икс. Ножи выполнены из прочного и упругого пластика, благодаря чему даже при ударе о любую поверхность они не сломаются. Застежка-липучка на запястье позволяет отрегулировать обхват и закрепить перчатку крепче. Игрушка станет оригинальным подарком любому поклоннику популярной игры, независимо от пола и возраста. Это супер клей. Он починит, склеит и соединит любые поверхности за 5 секунд. После того, как вы правильно установили деталь, обработайте место склеивания ультрафиолетовым лучом и вы получите надежно соединенные предметы. Если вы попробуете его в действии один раз, результат настолько впечатлит вас, что каждый следующий раз, когда нужно будет починить что-то даже самое мелкое, вы будете использовать именно этот клей. А вы думали, что уже много повидали, да? По цене всего в 200 рублей вы можете заточить концы, эм, своих карандашей. Точилка крепится на твердую доску с простеньким изображением девушки, стоящей на четвереньках, с явным выражением беспокойства. Дизайн могли бы сделать и получше, например, создав попу, ну, я не знаю, более естественного цвета. Признайтесь, вы все видели много задниц, но чтобы серую. Игрушке даже говорить ничего не хочется. Вы и сами все прекрасно видите. Это самый мощный фонарик, световой поток которого достигает 200 люмен. На более понятном языке это значительный показатель, а значит с помощью фонаря вы получите отличное освещение даже на дальнее расстояние. Такой фонарик отлично зарекомендовал себя среди любителей походов, а также активно использует в качестве фары на своем двухколесном транспортном средстве и получает возможность безопасно передвигаться по дороге в темное время суток. Компактный прибор, который помогает отпугнуть любую агрессивную собаку. Он абсолютно безвреден для людей, так как работает в диапазоне ультразвука, который человек не воспринимает. Однако на животных он действует незамедлительно, создавая чувство дискомфорта, не нанося им при этом травм. Собаки разбегаются, прям с места срываются, сбивая друг друга на перебой. К сожалению, на местных алкашей прибор не реагирует. Миленькие бутылочки с Алиэкспресса. Правда, зачем они нужны? Я до сих пор не пойму. Что туда заливать-то? Можно кому-то это поможет. Боксом это назвать сложно. В моем представлении бокс это все-таки что-то жестче. Это просто лист белого гибкого пластика, на котором закреплены шесть магнитов, позволяющих ему держать форму куба без одной стороны. На одном конце которого закреплена полоска светодиодов. Светодиоды питаются от мини-USB. Шнурок в комплекте есть. Можно запустить от ноутбука, например. Трехярусная игрушка для кота с шариками. Моего кота больше заинтересовала дырка посередине игрушки, чем шарики. Засунул туда обе передние лапы и стоял так минут пять, как коня гастреноженная, пытаясь изнутри добраться до шариков. То, что нужно шарики лапами гонять, разобрался не сразу. Однако разобрался и играет с увлечением. На этом я заканчиваю. Не забудь посмотреть вот эти видео. Всем удачи, увидимся в следующем выпуске.